Здравствуйте, друзья! Сегодня научимся ударить и поймать вокруг шеи. Как это сделаем? Перемещаем. Удар наносится в руку и поймаем. Потом через тело. Спасибо, встретимся в следующем уроке.